Сегодня я продолжаю вас погружать в мир китайской метафизики, и после этого видео многие из вас станут хотя бы немножко но астрологом. Сегодня я вам расскажу про стихию дерева. Я вам расскажу, как она влияет, на что она влияет в нашей жизни, и, конечно же, как это применимо. К людям, которые пришли под стихии дерева. Мы поговорим в общем целом про людей, так сказать, деревьев, и мы поговорим про людей, которые пришли под знаком иньского дерева, или янского дерева. А ведь это абсолютно разные люди, характеры, а значит и разная судьба. продолжаем серию вебинаров которые помогут вам открыть дверь удивительного мира китайской метафизики астрологии падзи эти уроки помогут напоминаю как новичкам которые интересуются астрологией так и любому человеку который интересуется познанием мира древними науками просто самосовершенствуется для того, чтобы вам было интересно, в интересные занятия, предлагаю вам перейти на калькулятор, на мой сайт npugacheva.com, зайти в раздел «Калькулятор Бадзи», ввести свои данные и нажать на кнопочку «Расчет». Вы получите вот такую астрологическую карту Бадзи. И мы начинаем сначала всех начал, то есть вы можете посмотреть в день когда вы родились вы можете посмотреть здесь он будет подписан например там металл янда или э, дерево и или огонь ян то есть от этого этот знак и будет называться вашим господином дня а, и сегодня мы с вами а, уже подошли к следующему элементу к элементу к элементу дерева. В прошлый раз мы говорили, что каждый из пяти элементов китайской метафизики связан непосредственно с природой. И если понять, почувствовать энергию элемента через проявление его в природе, то лучше начнешь понимать и себя, и других людей. И элемент дерева выглядит вот таким образом. Здесь вы видите знак иероглиф элемента дерева. Ну, а нас интересует не конкретно дерево, куст, цветок или трава, да? А нас интересует понятие, энергия и как бы вот растение вообще. Надо сказать, что из пяти элементов дерево как раз это единственный по-настоящему живой элемент. Оно живет согласно общепринятым законам природы, да? оно рождается, зарождается, начинает развиваться, дальше оно, оно начинает само, само давать уже плоды, и у него... Помимо своего, такого большого жизненного цикла есть еще как бы маленький жизненный цикл внутри каждого года. Деревья бывают разные по цвету, у них бывают разные э, разные листва, э, там, я не знаю, желтая, серебряная, какая-то серебристая, может быть, да, бордовый, зеленый. У них бывают разные стволы, и белые и коричневые. Но но все-таки основной цвет дерева – это цвет зелени, то есть основной цвет зеленый. И перед глазами, когда мы говорим про дерево, возникает, конечно, образ и больших, и маленьких деревьев, и стойких, могучих, таких ветвистых, и, может быть, не очень. Но для всех важным признаком является то, что у деревьев всегда есть корни и есть крона. Корни это то, что скрыто от нас же глаз, спрятано в земле, а вот крона обычно э, превосходит э, размеры ствола во много раз, э, хотя корневая система тоже может быть очень очень мощной. Под такой кроны могут спрятаться не только жучки птички там белочки да а в дождливую или в жаркую погоду может скрыться человек любые живые существа, существа а, тоже пытаются укрыться под кронами деревьев поэтому дерево можно рассматривать как покровителя то есть оно всему живому помогает теперь давайте вспомним когда маленькие растения пробиваются сквозь асфальт а, это Каким же вот надо обладать натиском, да, своеобразной вот такой агрессией, чтобы пробить вот такие твердыни и выйти на поверхность, и все равно идти своим, своим путем к своим целям. И таких примеров, конечно, можно привести много. Итак, сказала слово цель: как же дерево движется, как действует? Сказать, что медленно или быстро, ну, это скорее будет, конечно, ответом, все зависит от того, как человек смотрит. Но то, что из года в год оно проходит через все циклы развития, это важно. Я вообще я бы сказала, что дерево как раз развивается стремительно. К чему оно стремится? Как правило, вверх, да? к солнцу, к небу. Дерево постоянно развивается. У дерева есть всегда цель, оно должно успеть за годовой цикл вырасти, набрать соков, хорошо как-то развиваться, расцвести и самое главное дать плоды, то есть дать результат. Кстати, плоды деревья, ну плодами деревья пользуются все, да? и люди, и животные, и птицы. Ну и червяки иногда, ну, в общем, все, все живое пытается, пытается насладиться плодами. Дерево не может существовать без циклов и конечного результата. А для этого ему нужна подпитка, вода, минеральные вещества, солнце, климат вообще. В связи с этими условиями повышенной конкуренции дерево постоянно как бы соревнуются чем более могучие корни тем больше вероятность успешного насыщения и достижения как раз вот этих больших своих целей можно ли дерево поранить мы сейчас говорим не про то что можно ли его срубить Понятно, что это можно сделать, но я говорю о том, что, допустим, сломали корни, или как-то половина дерева обожженная, или, например, молния попала. Как правило, дерево все равно восстанавливается. У него страдать обычно нет времени, ему необходимо успеть пройти все циклы за год совершить все процессы, чтобы достичь цели. Например, яблоня не, да, не может давать плоды зимой, да? ей нужно успеть в специально отделенное для ее сорта время. Проблема дерева ограничения. Дерево как элемент границу и форм в при ну в общем не имеет, да. Оно будет вести себя так, чтобы с максимальной скоростью достичь цели. То есть нужны плоды. Какая форма будет необходима, такую форму оно примет. Все средства хороши. Весной оно больше стремится вверх, развивает, но и вниз оно не забывает развиваться. Нужны хорошие корни для питательных веществ. Дерево постоянно пытается быть первым среди других деревьев. Для чего? Ему нужно быть активным, напористым, может быть даже агрессивным. Только ради того, чтобы занять свое место под солнцем в прямом смысле этого слова. Нужно, как и на можно, больше солнца, тепла, питательных веществ, и тогда оно может прекрасно цвести, расти, давать плоды. Единственная проблема у дерева это ограничение. Даже э, подрезав ветки, дереву нужны силы и время для восстановления. А если его лишить солнца воды и минеральных веществ такое дерево не может давать хороших плодов основная цель дерева быть первым поэтому он опускает свои ветви и листья вверх и в стороны для чего быть первым развиваться только для того чтобы достигать свои свои цели давать плоды дерево это единственный элемент который стремится во все стороны. Если первым, если он не будет первым, то ему не будет хватать солнца. Итак, давайте мы сейчас перенесем всю эту информацию на людей, личность которых дерево. Пока мы не говорим это дерево и или это дерево Ян, да? мы просто говорим, что люди, ну давайте их так и назовем, люди, люди деревья начнем с внешнего вида это люди которые всегда находятся на ступеньку выше в чем-то новом только что появившийся человек дерево находится в постоянном какой-то повышенной конкуренции он всегда будет стремиться к первенству стараться и это будет как правило на одежде конечно отражаться то есть какая-то фирменная брендовая одежда должна показывать высокий статус этого человека а значит видно Какая-то состоятельность, да, чтобы он так в глазах конкурентов имел весомость. Любая категория у них э, будет сводиться к моде, то есть к первенству, что сейчас на острие, что сейчас самое модное, самое востребованное все должно быть у них а, в этом человек этот человек не на минутку не будет отставать от своих конкурентов и будет соблюдать э, все конечно тренды ну такие свои, свою цикличность да, как у любого дерева да. каждый год нужно купить новые э, вещи новая одежда новая прическа новый макияж аксессуары то есть будет стараться быть максимально модным. Они должны быть ухоженными. Внешний вид у них имеет особое значение. Чем больше, чем лучше. Выглядишь тем больше вероятно, что предпочтут тебя и ты будешь первым. это важно. Мода для них это такой некий эксклюзив. Они им, конечно, пытаются пользоваться, и как только что-то выходит новое, они стараются ну, применить практически первыми этот эксклюзив. Люди дерева очень целеустремленные, очень настойчивы, всегда стремятся быть первым, поэтому и выглядят всегда уверенными в себе энергичными сильными часто когда мы общаемся с такими людьми то возникает ощущение что на нас вот, давят. иногда может быть просто наезжают то есть если вы были на каких-нибудь тренингах где очень харизматичный э, властный возможно коуч вам говорил: да да вы сможете у тебя получится ты должен идти вперед э -э вот среди таких людей очень часто э -э среди лидеров это как раз люди со знаком господина дня дерево, то есть это лидеры в первую очередь. Люди дерево обладают высокой степенью ответственности, потому что для него важно важно довести дело до конца, важен результат, важны плоды. Достигая цели, он не оглядывается назад, надо идти все время вперед, все время выше. Все средства хороши для достижения цели. Человек такой не сходит с дистанции. За ним сложно угни, угнаться, потому что он не останавливается ни на секунду. Если что-то из его цикла собьется, да, если он э, выпадет какой-то цикл, то он просто не успеет вот, принести нужные плоды и, не, и не будет первым. То есть он постоянно растет, развивается, ресурс для роста пытается взять везде. Это учебок, самосовершенствование, то есть все, все идет, все дает ему побыстрее дойти до его цели. Такой человек всегда ощущает себя самостоятельной личностью, для него равных нет, есть конкуренты, и в борьбе за конкуренцию этот человек готов на многое. Для него важно все делать вовремя, а это значит срочно, вне зависимости от того, что происходит вокруг. Это люди хороши. Там, где надо принимать быстрые решения ну, вот, например врачи скорой помощи или вообще какие-то люди другие там не знаю, кризисные менеджеры да? то есть э -э такие ситуации где нужно быстро ориентироваться быстро принимать решения эти люди незаменимы эти люди не сходят с дистанции но они могут поменять цели то есть здесь есть свои, конечно, нюансы. Если человек дерево уже находится на пути к достижению цели, и вдруг он видит какую-то новую цель, очень перспективный проект, да, то есть, например, финансы. То есть для него цель это материальный, как правило, благо. И вот если он за этот же период времени в другом проекте может заработать больше, то есть стать еще впервые, чем он планировал, то, конечно, он может быстро сойти из дистанции и переключиться на новый проект. Для них очень важно видеть результаты, плоды для них это материальный результат а иначе как же проверить вообще эффективность своих де э действий и вот этого похода к цели это могут быть деньги награды призы но желательно чтобы это все было материально любую информацию эти люди воспринимают через предварительную постановку цели э Перспективно или неперспективно. Если не перспективно, свое время и силы тратить не, буду, не будут. Понятно, что, как правило, это трудоголики. Они не могут сидеть без работы, а значит без материального вознаграждения. Теперь понятно, почему они все время движутся вперед. И вот если, например, на каком-нибудь собеседовании спросить, почему человек дерево, почему вы ушли с предыдущей работы, скорее всего, он скажет, что нет перспективы нет карьерного роста некуда дальше развиваться а таким людям все время надо расти это лишь очень небольшая часть информации которые я вам сейчас рассказала про дерево ну это такая наверное, основная часть и многое я думаю вы тоже еще можете добавить зная таких людей найдя таких людей в своем окружении возможно вы являетесь таким человеком но вот есть, конечно, ключевые моменты, которые разделяют инское и янское дерево. Вроде бы в карте вы можете видеть и там, и там зеленый цвет, но янское дерево – это абсолютно другие люди если их сравнивать с, например с инским деревом или вообще если вы видите в карте очень-очень много много много зеленого то да, то конечно тогда этот цвет будет как-то преобладать и этот цвет будет давать человеку тоже характеристики не цвет а энергия будет давать характеристики просто пока кто плохо знает, еще э, в, иероглифы могут ориентироваться по цветам, поэтому я на них и упираю. Итак, давайте поговорим про нюансы. Какие же люди, э, которые пришли под деревом под стихии дерево ян, и какие люди, которые пришли под стихии дерева инь. Итак, янское дерево. Э, э, характеристики этого типа личности. Как я говорил, это уже образ дерева, да, то есть это образ такой с большим прямым стволом. Люди рожден, рожденные в день, да, естественно, такие же, как и, знаете, как сосна, как дуб, то есть прямые, достаточно прямолинейные, упорные, пробивные и, к сожалению, не гибкие. Представьте, но ну, возможно ли какой-нибудь вековой дуб согнуть? Скорее всего, не получится, да? Они цепляются за свои принципы, не любят идти на компромиссы, не принимают э, каких-то изменений, э, вообще страдают, если есть эти резкие изменения, а не дай бог есть какие-то резкие падения, например, в социальном статус, статусе. Трудно меняется в соответствии с обстоятельствами и окружением при сильном давлении такой человек скорее сломается нежели прогнется слабое место у этих людей конечно не гибкость если ураган сломает ствол туба восстановить его будет невозможно да? то есть нужно оберегать таких людей от сильных стрессов резких перемен там не знаю от депрессии эмоциональных срывов так как восстановиться им крайне сложно очень трудно иметь э -э очень трудно им переезжать э -э с места на место э -э особенно если это уже взрослое дерево то есть оно уже пустило корни вот как мы с вами говорили до да, корни с каждым годом уходят все дальше все глубже конечно это будет ну, сложно да, с, э -э -э -э -э взрослым людям дерево я очень трудно переезжать с места на, на место и чем старше человек, тем че, тяжелее. Это люди очень благородные, но ну, э, хотелось бы, э, может быть, еще какие-то характеристики от вас. Э, то есть наши прекрасные янские деревья можете откликнуться, можете под этим видео поставить комментарий. Ждем от вас обратной связи э, не только от э, не только от янских деревьев, но и от людей, которые с ними общаются. Может быть, у вас муж, ребенок. Вот вторая половина ваша является янским деревом или ваша там близкая подруга, сослуживцы. Ждем дополнение к этому элементу. И сейчас мы с вами поговорим про иньское дерево. То есть следующий у нас с вами идет. Э, Иньский элемент, дерево инь. Образ уже абсолютно здесь не дерево, здесь уже образ небольшого вьющегося растения, это либо лиана, либо изящная орхидея, водные, может быть лилии. Они это как раз те самые растения, которые очень хорошо приспосабливаются к любым условиям, ситуациям, к любому положению. Только вот мы ну, вот с вами рассматривали э, образ дерева, янда, и казалось бы, что дерево, ну и тоже дерево, но нет, обладают абсолютно другими качествами. В отличие от янского дерева, оно очень гибкое, может изменяться, может подстраиваться. Такие люди э, меньше всех подвержены каким-то нервным срывам, так как могут э, склониться, если необходимо, в любую сторону. То есть им, им легче вступить, чем что-то там доказывать твердолобому человеку обычно это очень умные интеллектуально развитые а части хитрые ну можно назвать дипломатичные да, люди редко скажут о том что на самом деле думают очень очень коммуникабельные люди если цветок ползет вверх следуя форме например изгороди или стены или другого какого-то дерева большого до да, в поисках солнечного света так и дерево инь часто становится последователям э, принимает форму того объекта по которому сбирается вверх когда прямой путь труден то э, находит э, начинает искать какие-то обходные пути может э, тоже отказаться даже от каких-то своих собственных желаний то есть приспособиться прямо к другим людям сильный ветер или ураган вот как раз не смогут сломать несмотря на тонкость вроде бы, да, этого существа низкого дерева. На самом деле это существо, это этот цветок, он согнется под, любой, под любым ветром, а потом снова будет тянуться к солнцу. То есть он как раз неубиваемый. Главное качество гибкость, высокая адаптивность, способность идти, способность идти на компромиссы, выживать в любых условиях. В карте таким людям очень полезно иметь янское дерево, потому что янское дерево для них будет опора. Если у них есть янское дерево, вот как в карте, которую мы видим, это говорит о том, что человек может достичь очень больших высот. Ну и, как всегда, не забываем о том, что наши характеристики, э, на наши характеристики влияет и среда, в которой мы воспитываемся, и, конечно же, очень сильно влияет карта и сезон, когда мы родились. Особенно на деревья. Да? Дерево, рожденное весной, дерево, рожденное в Дутый мороз – это разные характеристики дерева. Ну, если вы узнали в общих чертах, которые я сейчас перечислила свои черты, то оставляйте комментарии тоже под этим видео. Нам будет очень интересно послушать. И, если можете, дополняйте, пожалуйста, в про инское дерево.